Крутящее заявление, что в кризис никто не будет платить дивиденды. Но посмотрим. На самом деле, в 2008, и в 2000, и в 2014 году, когда вроде бы даже в России кризис был, прекрасненько платили дивиденды. Период кризиса, как мыслит капиталист. У меня есть возможности для того, чтобы, да, если не будет прибыли. Если потребления особого значительного не будет, не из чего будет платить дивиденды, то в этом случае дивидендов может и не быть. Но у многих российских компаний, во-первых, они сами по себе дешевые, во-вторых, -во все очень хорошо с денежным потоком. Да, Мечел не будет платить. ФСК, вообще все нормально с денежным потоком, плюс будет увеличение тарифов в следующие три года. ТГК, электроэнергетика будет увеличение, сокращает долговую нагрузку, свободный денежный поток увеличивается. Яндекс не знаю, посмотрите карты, Яндекс, таси доставка, как развивается, как раз таки Яндекс может начать платить дивиденды. Газпром, ну по Газпром отдельная история, я думаю, что Газпром будет платить дивиденды, потому что газ в принципе нужен будет всем. Банк ВТБ, да, есть риск, Мечел может не платить. Но еще раз, ребята, я прошелся по всем историям, которые включены в инвестиционный портфель. Пока у меня сомнения в том, что они в период кризиса не будут платить дивиденды, нет. То есть вероятность того, что они откажутся от выплаты дивидендов, но она не очень высокая. Подумайте об этом очень хорошо, еще раз пересмотрите структуру портфеля.